Всем привет! Вы смотрите Зона Гейм, канал о мобильных играх. Но в этот раз у нас будет небольшой оф топ Мы уже делали выпуск про мобильные игры Marvel, но оказывается, там есть много интересного, чего нет в теме вселенной Marvel. Давайте ради приличия поставим на фон геймплей самой популярной мобильной игры Marvel и посплетничаем, перемоем вселенной кости. Если вы уже играли в Marvel Fighting, то наверняка видели несколько вариаций Железного Человека, Капитана Америки, Халка, Локи. И прикол в том, что даже Женщина Локи после упоминаний в комиксах представлена в играх нескольких вариаций. Ведь все фанаты Marvel знают, что эта вселенная огромна. Она имеет множество ответвлений, немеренное количество таймлайнов, которые в КВМ только-только начинают разрываться. Мы знаем, что любое ответвление от священного таймлайна, для тех, кто не знает, это главный таймлайн, приводит к параллельному таймлайну. Не думаю, что все таймлайны получатся серии я не о, о вселенной а конечно говорю про очень диснея которым надо больше героев больше вариаций их любимых персонажей больше мерча больше игрушек да и вообще больше денег и вот исходя из игры и комиксов можно узнать что наши любимые персонажи параллельно живут другой жизнью это тысячи нерассказанных историй в квм поэтому есть огромная вероятность того что тот же железный человек вернется будет ли выиграть да у него младше это вопрос времени но старк вернется однозначно Смерть Тони Старка в КВМ повергла фанатов-шок. в шок. Со смертью любимого всеми героя ушла целая эпоха, с которой тяжело смириться не только зрителю, но и Роберту Дауни младшему, метафорично заявившего о финале своей роли: это как ехать на транспорте. Вам следует выйти на свои остановки, а транспорту продолжить путь. Но неужели мы больше никогда не видим Тони Старка в киновселенной Марвел и Роберт Дауни младший больше не сядет на тот самый транспорт? После скандала между Sony и Disney на фоне паучка киностудии дали понять о том, что в первую очередь их интересуют финансы. И Тут точно точка. Это даже подтвердила дочь Стэна Ли, который после смерти ее отца никто из Дисней не позвонил и просто не сказал «Нам очень жаль, вообще ничего». А ведь и правда, а зачем? Его труды уже вовсю стоят на конвейере и приносят кинокомпании огромную прибыль. Компания, формула которая является доить по максимуму все то, что хорошо работает. Так вот вопрос, будет ли Тони Старк в будущем в КВМ? Думаю, что каждый из вас ответит на этот вопрос единогласно. Будет и еще как. Вот он появился в качестве воспоминаний в Черном Вдове. Потом о нем вспомнит в качестве искусственного интеллекта потом еще сериал "Железный Сердце, где в обязательном порядке должно появиться хоть одно камео. Новый аналог Netflix от Disney надо же как-то раскручивать, а когда продажи фильмов попрут вниз, вот тебе и новый Мститель с участием Железного Человека. Ну а как такое возможно? История же Железного Человека подошла к своему концу. Все очень просто, нам уже показали, что вовсю можно играться со временем и перемещаться между таймлайнами, и скорее возвращение Тони более чем очевидно. А вот и основная теория из интернета. Новая команда Мстителя оказалась в ловушке сила есть, а вот ума больше не казалось. Если хлеб всему голова, то для почти пораженной команды Мстителей всему голова Старк. Как никак вселенная на пороге краха, и остров Ум Тони уж точно был бы к месту. Супергерои, как всегда, в эпичных разных стойках станут на платформу Машина времени и отправятся на другой таймлайн. Кстати, не обязательно это будет Машина времени. А там Тони Старк, как и прежде, живет со своей любимой женой и уже повзрослевшей дочуркой. в мастерской более модернизированные костюмы, которых еще мир не видывал. И вот к нему в гости пришли те, кого он еще никогда не встречал. Как всегда, море отрицательных эмоций, нелепых смешных действий, внутренний кематографичный конфликт. Да кто вы такие? Сейчас вас поджарю, воскликнет Старк. Ну да, отошли немножечко от темы. Через несколько минут фильма новые мстители все же сумеет донести до Старка проблему и откуда они за ним явились. Но как быть? Тут его жена и дети, а там неизвестно что, да и пусть хоть все испепелится. Ему-то какое дело? Но тут оказывается не все так просто. Если падет один Лайн, то падут и другие. А тут вновь воспоминания про любимую жену и дочь. Через час кинокартины внутреннего конфликта Тони Старком все же собирается с мыслями и отправляется дубасить нового злодея. Злодей повержен. Ну или нет, может этой истории хватит еще на 5 фильмов, пора отправляться обратно. И вот мстители машут ему след платком, а капитан Марвела поговаривает: он улетел, но еще вернется. Еще один момент возвращения Старка в КВМ а, железный человек в новых мстителях. Нет, это не пустый домас, это скорее всего даже похоже на правду. Кевин фаги глава Марвела, создал потрясающую вселенную КВМ, собрал в едино миллионов фанатов и теперь умело всем этим маневрирует. У каждой кинокартины имеются свой козырь. В основном это золотой актерский состав, герои которым не так много уделяется времени в кинематографе. Актеры, которые хотят видеть во вселенной как можно больше и даже больше, чем больше. Вспомните, как фанатам не хотелось прощаться с Тони Старком. До момента прихода в кино на Мстители финал, каждый отказывался верить в тот слух, где говорилось о смерти железного человека. Такого быть не может. Марвел так не поступит, говорили они. них. Отнюдь, еще сделан, сделано, будто поставлена огромная жирная точка. Или все-таки запятая. Если вам интересно, какие инокомпания сама подкидывая слухи играется зрителям для привлечения к новым картинам, то вы можете зайти на наш Яндекс Зона Гейм и там обо всем почитать. Так вот, Marvel не упустит возможность сыграть на ностальгии фанатов и в очередной раз найти повод затянуть зрителей в кинотеатры. Все ждут Железного человека, это факт, но он умер, что поделать? Тони Старка уже не вернусь, хотя можно воспользоваться иным Тамлайном. А Доктор Стрэндж перед тем, как показать палец Старку, надеюсь, вы очень приличные зрители понимаете, что он показал указательный палец. Рассмотрел миллионы вариантов и Тони попросту оказался ближе к перчатке. Но так сложилось. Вариант победы был один, другое не дано. Хотя можно прикинуть, будто среди миллионов вариантов где-то затерялся еще один. Но такого быть не может, Марвел так не поступит. Кстати, все же есть один разумный вариант возвращения Тони Старка во вселенную КВМ. А мы говорили об этом ранее. Но сейчас мы говорим не возвращение самого Тони Старка, а рассуждаем о возвращении двух самых больших запросов в поисковиках. Железный Человек и Мстители. А это возвращение Железного Человека. Человека во мстителя. только одно слово мститель в названии кино уже сулит бы эпики и высшей планки кинематографа. Неважно кто из героев будет в представленной картине, кого там соберут в конце новой фазы, но наверняка будет очень круто. Но разве кто-то еще в этом сомневается? А если там окажется железный человек, все однозначно победа реально. Это реальная победа. А я сейчас говорю про темные мстители. Мы познакомились с интересной историей мстителей, посмотрели на все со стороны супергероев, придет время и за кулиси, мы окажемся по ту сторону, где совершается зло. Такого быть не может, Марвел так не поступит, еще как поступит, и даже не сомневайтесь. Если Доктор Стрендж планируется чуть ли не как первый ужастик в КВМ, то темные мстители покроются мраком куда больше, чем Бэтмен ДС. Причем новые мстители это огромный козырь, который будет отодвигать до тех пор, пока настоящая сюжетная линия себя не сживет. Судя по комиксам, выходившим в 9 десятые -10 10-е годы, у них Фьюри появится конкурент Норман Осборн. Вы о нем слышали как зеленый гоблин. Так вот, если в первом случае Ник собирал в одну команду супергероев, то Норман объединял суперзлодеев. И дело это довольно интересно. Изначально он выкупил здание Старка и переименовал его. Если вы помните, здание в КВМ до сих пор еще перестраивается. Потом добился распуск основных Мстителей и вел своих, также выступающие только за добро. Конечно, в эту легенду все поверили, а вот зря. В новой команде суперзлодеи собирались таким образом, чтобы простые жители Америки не не чувствовали подмену привычных им героев. Гоблин замена железному человеку. Вместо паука Веном. Вместо Сокола Меченый. Тор это Арис, Аросомаха Дакен, Капитан Марвел это лунный камень ну и так далее. Как вы поняли, большинство перечисленных героев относится ко вселенной Человека-паука. Она полностью принадлежит Сони. Теперь же для объединения нового мстителя Норману Осборну остается одно: дождаться дружественного рукопожатия Марвел Сони. Но если это случится, железный человек вернется в новом составе. И это уже будет совсем другой. «Железный человек».